Добрый день, добрый вечер, а может быть даже доброй ночи всем, кто смотрит здоровый Лена. С вами как всегда Елена, и у меня сегодня для вас потрясающий по своей структуре, по теме расклад, который я выбрала из многочисленных запросов. А звучит он так? Все-таки нам по пути с тобой. Здесь вы можете посмотреть на мужчину, на женщину, а расклад этот я выполню а, на целый год. То есть а, сейчас, как вы все прекрасно знаете, завершается самый сложный, пожалуй, год этого тысячелетия, возможно, даже, да, высокосный 2020, который многим нам доставил массу неурядец, массу проблем. Но тем не менее, мы с вами выстояли, выжили, и многие даже, несмотря ни на что, приобрели прекрасные отношения. А кое-кто просто даже познакомился с новой любовью, либо вернул старые какие-то удивительные отношения, которые давно стояли на паузе. В любом случае, несмотря на все трудности, иногда даже казалось бы непреодолимые, мы с вами идем дальше поэтому этот расклад я делаю для тех а, дорогих зрителей которые все-таки пока не вместе по зову души а, и кстати прошу вашей поддержки в виде лайков и комментариев и репостов этого видео а, я бы хотела а, очень хотела бы помочь тем страждущим душам, которые пока не вместе и до конца года хотели бы соединиться. Здесь я сделаю, пожалуй, два варианта, чтобы у вас был выбор. Хотя не очень люблю делать варианты, вы знаете. Но так как дорогие зрители любят выбирать, естественно, я иду вам навстречу. А что еще хотела бы сказать? Большое спасибо за вашу за вашу обратную связь, за ваши комментарии, за вашу любовь, за ваши чудесные какие-то вибрации света в ответ на мои видео. Для тех дорогих зрителей, кто хотел бы поучаствовать в жизни канала, у меня есть реквизиты, по которым вы можете обратиться. Также, кто хочет заказать личный прогноз, пожалуйста, вы можете обратиться на электронную почту, которая есть под каждым моим видео. Только прошу вас сделать это заранее, потому что, как вы все понимаете, времени очень мало, я не так располагаю временем для того, чтобы, ну, скажем так, много уделять этому, да, если вы хотите личный расклад, то нужно обратиться заранее. Итак, вступительная часть завершена, сейчас я возьму колоду 78 дверей, не зря я ее беру, она как нельзя кстати показывает, насколько действительно ваши дороги сходятся в том или ином направлении, здесь вы можете загадать а, любого человека, не обязательно это ваша любовная связь, это может быть человек, а, которого давно не видели, то бишь ваш друг, либо какой-то даже деловое а, взаимодействие, а, то, что вас беспокоит на сегодняшний момент. Да, может быть, это а, родственные какие-то связи. Очень часто ко мне обращаются люди с такими историями, где а, ну, становится даже грустно за семейные какие-то родственные отношения, где люди вздорят просто потому, что есть элемент зависти, злобы. Я бы хотела, чтобы вы, дорогие зрители, если вот, да, сейчас смотрите меня, кто, вот, а к кому я сейчас обращаюсь, да, такой немногочастный случай, чтобы вы понимали, что когда вы прорабатываете свои какие-то моменты в отношениях да вот при помощи раскладов в данном случае моих раскладов вы как бы продвигаете себя в этом направлении у вас открываются дороги у вас открываются немного такой план, которого вам не видно, но он позволяет по-новому взглянуть а, а, другим людям на вас, да, на ваше поведение, на ваше отношение к ним. И их сердце тоже в ответ как бы проигрывает другие уже эмоции, и у вас возобновляются, либо исправляются какие-то тонкие детали в ваших взаимоотношениях, то, о чем мы сегодня говорим. Сегодня расклад будет достаточно глубокий, я надеюсь. Посмотрим, что покажут карты. Я его продумывала на двух колодах Таро, это 78 дверей и магии наслаждений, чтобы посмотреть чувственный уровень, так как большинство зрителей смотрят у меня на все-таки любовные отношения, поэтому, да, я делаю такой момент. И плюс я еще посмотрю на Ленорман, потому что Ленорман, я я все-таки считаю, что это более, скажем так, основная система, показывающая именно раскрытие, раскрытие вашего потенциала общего, да, не вашего конкретного зрителя, который смотрит, а именно со связки с человеком, на которого мы смотрим. Здесь более глубинно можно будет это увидеть. Итак, вы, пожалуйста, загадывайте человечка. Который вам интересен. Я традиционно обращаюсь, конечно же, к мужчинам, потому что практически процентов зрителей у меня мужчины дорогие. Всем передаю, кстати, огромный привет. Поздравляю с наступающим. Несмотря на то, что нас забирают этот праздник да, эмоционально. Как бы есть такое немного давление на это торжество, мы все это ощущаем. Я все-таки считаю, что мы с вами выставим и как бы в сердечном плане не потеряем да, качество этого праздника и мы будем радоваться точно так же, как радовались ему в детстве, в юношестве, но ну, кое-кто в зрелости, кое-кто более взрослом, солидном возрасте. Это никак не повлияет реалий нашего сегодняшнего дня на то, чтобы ощутить эту радость в сердце. Я желаю вам предвкушения этого праздника, чтобы вы ощутили, знаете, понимание того, что Новый год – это не просто как бы календарная дата. Это скорее такой рубеж между старым и ну, то есть прошлым и будущим. Почему именно моя тематика сегодняшнего расклада попутили нам дальше? Да? Насколько мы взаимодействуем в следующем, в следующей эре даже да? наступает эра Водолея. Мы все ее так ждали. И вот сейчас происходит такой переломный момент нашей даже планетарной системе. И я бы хотела объяснить вам, что бояться нечего. Все зависит от вашего устремления, от вашего понимания глубинного, да, можно сказать, такого не понимания этого момента, а вот что ваша душа вам говорит об этом, насколько вы готовы к изменениям. Очень важно не противиться этим изменениям. Даже пусть они на первый взгляд очень Жесткие к нам, да, к людям. Я имею в виду не конкретно к кому-то, а вот в принципе, нам очень сложно, нам тяжело. Нам всем очень тяжело. Я вас, ну, как бы, ощущаю каждого зрителя в данном случае в купе да вот здесь вот на этом синем небосклоне э, моего стола я ощущаю ваши энергии понимаете ваши сердца как они бьются созвучны ли они в унисон ли друг другу бьются или нет вот это я хочу сказать что чем больше вы будете тепла э, радости в свое сердце пускать тем быстрее вам станет э, проще акклиматизироваться что ли в этом состоянии, потому что старое действительно уходит, а новое приходит. И всегда этот момент для человека, особенно для человека более взрослого, да, более обладающего уже таким опытом, ну немножко, знаете, как ощущение того, что я могу не вписаться в эти перемены. Вот это проигрышная позиция, я могу даже сказать, что если жить все время в старых вибрациях, в старом, в старом опыте, то есть не допускать в своей жизни даже новые мысли, то это приводит к, к депрессиям даже эмоционального плана. Почему? Потому что наш мозг, он так устроен, он любит все новое, он любит открытие, он любит совершение, он любит знаете, чувствовать себя здесь и сейчас, в этом моменте каким-то особенным человеком, особенным существом. Вот именно поэтому Новый год так важен для любого человека, для любого народа, любого этноса. Да? Почему он так важен? Потому что здесь такой стоит рубеж. Старое в прошлом, новое в будущем. И в этом моменте, здесь и сейчас я праздную свою жизнь. Я сейчас вам сказала в одном предложении, абсолютно экспромтом, как бы суть того, что такое жизнь, да, как бы это мои мысли, прошу отнестись к ним э, ну как бы с благовением, да, не судите меня строго, если вы со мной, допустим, не согласны у каждого человека свой опыт каждое мнение очень важно в этом мире, поэтому если мы будем друг друга принимать таким, какой он есть и не судить его, то нам стан всем станет легче вот, может быть, поэтому я так долго готовила к тематике этого видео у вас. Для чего? Для того, чтобы, может быть, те моменты конфликтности, которые сейчас были в вашей голове, да, вот перед тем, как я разложу карты, вы их уже прочувствовали, как что-то такое, ну, не совсем со знаком минус. Может, может быть, это ваша точка взросления, точка перехода на что-то новое, прекрасное. И тогда эти карты, которые сейчас выпадут, они уже будут более благосклонны, понимаете, они уже будут более положительные, позитивны, потому что вы сейчас в ментале своем уже меняетесь. Понимаете, да, это такая вот ну, как грубо говоря, сейчас моя фишка, что ли. Опять-таки не готовлю никаких фишек заранее. Вот все, что сейчас снимаю, с первого единственного раза для вас. Видите, даже за кадром у меня звучит код, ну код Сёма, который всегда на моих раскладах. И, к сожалению, переписывать я видео не буду, потому что я считаю, что живое это самое настоящее. Ну что ж, начинаю выкладывать. По Попутили вам. Что будет в новом для вас? Так. Наоборот, у нас король кубков. Я могу сказать, большинство зрителей, которые меня сейчас смотрят, любят человека, на которого они сейчас ну, как бы, делают запрос, да, в, свои, в своих мыслях. Я могу сказать, это хороший, как бы, запал для того, чтобы понять, что ваше будущее будет со знаком принятия. То есть я сейчас, не, ну, пока не буду говорить, да, в общем раскрывать, но я могу сказать, что для первого варианта, я сейчас сделаю первый вариант, я вам могу сказать так, ваше будущее со знаком плюс, потому что у вас на обороте принятие и любовь. В данном случае мы не будем отталкиваться кого именно и что именно, да? а просто вы король кубков, то есть мужчина, который принимает в данном случае реальность. Опять-таки повторюсь, я сейчас делаю авторский расклад на первый вариант. Здесь у нас старший да, аркан солнца на магии наслаждения. Я могу сказать, мужчина горит связью к определенным загадываемому человеку. А, считает, что этот человек ему не просто по пути, это его, знаете, вот а, солнце, которое освещает ему путь. И он без этого солнца, возможно, даже а, не воспринимает себя, что ли, не воспринимает свои... Свою жизнь какое-то время, возможно, даже этот человек согревал вот каких-то бед, неурядиц. Здесь очень хорошая вибрация от этих вот двух карт. Я понимаю, что на глубинном уровне эти отношения для человека очень важны, и, пожалуй, они основные. Вот на них мы сейчас смотрим, и по пути ли вам дальше. Давайте посмотрим. Я сейчас выкладываю сверху ленорман чтобы раскрыть глубже все позиции. Таких раскладов, как делаю я сейчас здесь, например, в этом видео. У меня, кстати, много видео. Если вы хотите познакомиться с каналом, вы, допустим, новый подписчик, приветствую вас с удовольствием. Буду помогать вам в вашей ситуации дальше. Здесь карта Луна, кстати. Питание, мужское питание – напитанность, да, вот король кубков, напитанность любовью, любовью о, от этих отношений, да, с загадываемым человеком. То есть прекрасная карта, нормально обороте. Да, так если вот вы новый подписчик, я могу вам сказать, что таких авторских именно раскладов вы не найдете на Ютубе, потому что они существуют только в моей проработке. Если вам интересно, то можете участвовать в жизни канала, предлагать свои темы. Все это, опять-таки, повторюсь, можно сделать по моей электронной почте. Ну что ж, смотрим, открываем карты. Первая карта Верховная Жрица, Четверка Кубков и карта Ленорман Игральных Костей. То есть это удача. да? Я могу вам сказать что-то очень тайное, что-то очень прекрасная по четверке кубков вас давно ждет. Но вы боитесь рисковать, молодой человек, так как я смотрю на мужчин сегодня. Вы находитесь, пока у вас, у многих из вас, может быть, процентов 80 зрителей сейчас, есть еще одни отношения, то есть некий треугольник здесь существует, в которых вы не хотите находиться. Здесь выпала такая позиция на Ленорман, да, что вот этот рубеж это как бы ваша ваше как бы, время да ваше время здесь и сейчас вот в этих кубиках да как бы риск опасность и в то же время сладость от того что вы бы хотели начать новый виток с новым человеком для, для вас пока возможно это тайные отношения да в верховной жизни и вы обладаете качествами в то же время мудрости для, для того чтобы понять что вы подошли к некоему рубежу не просто да вот этого вот то что я рассказывал старое уходит новое приходит а что вы реально понимаете что четверка кубка в данном случае это нахождение в чем-то старом но более для вас комфортном уверенным стабильным не так вам интересно как вот эти Движение, да, движение, игра, как бы прочувствовать свою жизнь а, на новом витке, получить адреналин, получить эти эмоции, получить эти чувства нового, да, нового витка. Вот именно эти три карты они отображают, насколько много вы думаете о том, как ваша жизнь застоялась, как в вашей жизни нет вот этой новой энергетики. Вы иногда даже иногда подумываете, что а, ну, есть у вас такие мысли о том, что а, горе как бы от ума, да, что слишком вы много в этой жизни видели, знали и как бы вас сложно чем-то удивить. И именно новые отношения да, по королю кубков, которые вы сейчас горите, да, то, что вот я говорила до этого, они вас вводят в новое состояние. Грубо говоря, возбуждение такого настоящего вашего да, внутреннего. Здесь не только физическое возбуждение. Я имею в виду возбуждение вашей вот, вот этой системы. Ценности, что все-таки я не все в этой жизни попробовал настоящего. Я мало что видел. Я видел много, а может быть, по четверке кубков такого, знаете, рутинно зарабатываемого такого, знаете. В некоторых это страдательный уровень, я тоже это ощущаю. В некоторых это уровень того, что я рисковал когда-то, и эти риски не оправдались, здесь такие люди есть. Вот я прям сейчас э, ощущаю, сколько здесь много разочарованных э, своим прошлым людей собралось да, под, под этими тремя картами. Сейчас мы посмотрим, что будет дальше, но вот у вас все-таки есть эта вот возбуждаемость, э, ощущение того, что нет, я в этой четверке кубков уже застрял и... Я не хочу больше, я хочу новое. Вот такой момент здесь я чувствую, что у нас идет дальше. Вы наводите мосты, вы хотите навести мосты, туз мечей на чувственном плане королева мечей и карта мосты. Вы на данный момент времени уже наводите мосты с женщиной, которую вы когда-то обидели, либо она обиделась на вас. В данном случае разгребать прошлое, которое ну, скажем так, никому из вас не приносит ощущение того, что в нем стоит копаться, я не стану, потому что сегодня у нас все-таки передача со знаком позитив. Но я могу сказать, под мечей, вы делаете абсолютно верно. Вы здесь и сейчас продумываете план, план этого моста, вы его уже создаете, вы уже его... То есть, что значит вам по пути? Ну вот ваш мост, вот ваш путь. Понимаете, вам уже карты, собственно, Ленорман, дали ответ во втором триплете. Да, вы продумываете. По верховной жизни, я могу сказать, у вас это в планах достаточно давно. Вы обдумываете все за и против, вы обдумываете риски, вы обдумываете... Как сделать так, чтобы этот процесс вызвал эйфорию, и у вас, и у нее. Это прекрасные карты. Давайте посмотреть дальше. Первый вариант. Так, восьмерка мечей, дьявол и карта лиса. Я могу сказать, что в долгое время вам мешали обстоятельства совершите это. Вам мешали обманные маневры многих ваших Возможно, даже сослуживцев, друзей, родственников, неважно. Кто-то был против этих отношений. К сожалению, вы натерпелись. По «Восьмерке мечей» больше это было страд... ну, э, страдание вашего мента... ментала, что ли. Вы понимали, что вы не можете избавиться от этих, от этих мыслей, вы не можете найти пути друг к другу. Если даже и находили, то это все не увенчалось до этого момента успехом, потому что, опять-таки, по дьяволу либо вас кидало в разные отношения до этого, ну, я про мужчин говорю, либо ваша женщина не хотела вас видеть, никого другого, кроме как, извините, мужчину с такой легкой репутацией. Здесь такие моменты есть, так как рядом король кубков, но я могу сказать, что скорее всего меня смотрят мужчины любвеобильные, которые, которые в принципе очень легко влюбляются, влюбляются в достойных женщин, интересных, по карте лисе, я могу сказать, ярких. Ну, грубо говоря, это карта такого, знаете, как сказать, жезлового влечения. Здесь как бы влечение человека отображено. Даже если меня женщина сейчас смотрит, да, то она влюбляется в мужчину, который обладает какими-то яркими внешними данными, достоинствами. То есть это такой уровень, знаете, ну когда это такая безудержная страсть. Здесь вот такие моменты проигрываются, которые вы не можете выразить. Именно поэтому вас пугает эта ситуация по восьмерке мечей. Вам кажется, что вы такого партнера больше не сможете встретить. Многие у вас находятся в такой цикличности. Но я думаю, это так и есть, как бы, что действительно этот партнер вам запал в душу не просто так. Но по дьяволу, могу сказать, здесь были совершены какие-то обманные маневры. Не обязательно друг другу, да? Не обязательно друг другу. Но то, что здесь были обманы, какие-то даже в какой-то степени предательства, у кого-то у малого количества проиграются измены, да. Это да, здесь, здесь как бы это, этот момент происходит. Почему и до этого такие карты, да, говорила Верховная жизнь, Жрица, Туз Мечей, к сожалению, были совершены досадные такие, я их называю косяками, ну кто как называет да? я называю это так. Но опять-таки ситуация, сейчас мы будем смотреть в будущем, что у вас ожидает, на данный момент времени говорит о том, что по дьяволу лисей восьмерки мечей, восьмерка мечей это карта, как вам сказать, зацикленности на проблеме, которую можно решить. Вы можете решить. Вот дьявол вами крутит, но вы можете этого дьявола убрать. Вам для этого нужно всего лишь взглянуть на эту ситуацию, как бы сверху со стороны, проработать ее, понимаете? Убрать именно те моменты, которые вам мешают раскрыться как с той стороны, так и с этой. То есть идти навстречу друг другу, понимаете, да? И все достаточно видно, явно. И понятно. Ну что ж, только я это сказала. Открывай следующие карты. Смотрите, ребят. Здесь просто потрясающий «Рыцарь чаш», то есть ваша все-таки встреча в будущем. Двойка Пентаклей говорит о том, что видите, здесь двое человек ныряют, мужчина и женщина, по 78 дверям. Это такая карта изумительная. Они ныряют, знаете, с такого, как бы, свышки сверху, бесстрашно в, эту, в это чувственное свое Великолепия, да, чувственное проявление друг другу, да, вот в эту воду ныряют бесстрашно. И здесь тоже водоем, здесь рыцарь с факелом горящим, да, на, на коне. И прискакивает к этой красивейшей русалки Здесь такие карты. И карта Ленорман свидания. Тоже женщина, наконец. Понимаете, здесь настолько явно показано, что вас ожидает в будущем при проработке того, что я только что сказала. Заметьте, я карты беру после того, как я вам это говорю. Я вибрационно их чувствую. И чувствую, какая энергия сейчас здесь, на этом столе. И я чувствую ваше будущее. Опять-таки, ваше будущее формирует не только расклад. Ваше будущее формируете вы сами своими действиями и своим мышлением. Тот человек, который смотрит и не понимает, о чем я говорю, он не может сформировать свое будущее, как бы он не злился там, но оно само по себе не приходит. Будущее приходит именно таким, каким вы его формируете. И куда вы действуете, с каким посылом, такое будущее вы получаете. Расклад помогает вам увидеть вероятности. Вот здесь мы сейчас смотрим максимальную вероятность для вашей пары. Понимаете, да? То есть все-таки это общий расклад. То есть даже здесь показана потрясающая картина вашего у общего будущего, да, онлайн будущего для очень многих пар, которые спрашивают, да, запрос, а будем ли, а стоит, а стоит ли по пути, а что мы, кто мы друг к другу? Вот сейчас переходный период, да, заканчивается один рубеж, начинается другой. А что у нас ожидает, если мы посмотрим в глаза друг к другу? Вот я делаю этот шаг по мосту, да? Я рискую, делаю этот шаг. А придешь ли ты навстречу? И вот карты говорят, да, она придет тебе навстречу. Более того, по рыцарю чаш, так как мы смотрим здесь женский взгляд, я могу сказать, что она влюблена в вас. Для многих из вас это, наверное, новость, потому что по дьяволу и по лисе у вас были обманы, у вас были хитрости, не у всех. Ну, процентов, может быть, 20-25 зрителей здесь были обманы. Со стороны мужчины, кстати, потому что э, здесь проигрывается больше мужская энергетика. Поэтому женщина, э, возможно, вела себя крайне резко по отношению к вам. Я здесь это чувствую. Здесь были выпады, здесь были у многих забанивания друг друга, конфликты. Но, опять-таки, план будущего показан в этих трех картах. Давайте открывать дальше. Смотрите, что дальше вас ожидает. Смотрите, королева мечей, которая здесь уже выходила, да? с которой вы набудете мосты. Да? Королева мечей, туз, чаш и солнце. Смотрите, сколько двойных карт у нас. Прекрасно, правда? То есть вас ожидает полная, горячая любовь с этой королевой чаш, на которую вы сейчас просто смотрите, может быть, наблюдаете где-то в соцсетях и пытаетесь понять, как же найти к ней этот мостик, как же протоптать эту маленькую крошечную тропиночку, да? где взять этот ключ, как подобрать этот ключ к этой двери, ведь эта дверь очень даже непроста, понимаете, о чем я говорю, вот ваша королева мечей, вот ваш туз-чаш, туз-чаш. Всем зрителям канала 2 Лены» понятно, что это ваша любовь. Ваша любовь, где вы настолько сладостно в порыве э, прильнули друг другу, вас ничем не разлить. И две карты солнца. То есть вы, можно сказать, два солнца на небосклоне, вы друг другу светите, вам одному без другого не то, что по пути, ребят, вы же не можете друг без друга, вы как бы зеркальное солнце друг друга. Знаете, мы эхо друг друга, мы солнце друг друга, мы мы сладость друг друга. Я люблю тебя до слез каждый раз. Ну, понимаете, да? Александр Серов об этом пел, он он любил, я думаю, эту песню написал человек, который любил. Понимаете, здесь вот такая энергетика чувствуется. Я очень рада это увидеть. Я не ожидала здесь увидеть такие прекрасные карты сразу в первом ряду. Смотрим дальше, нижний ряд. Это все-таки первый вариант. Десятка мечей, десятка чаш и карта звезды. Смотрите, какая интересная вещь. Помните, я говорила, здесь была Верховная Жрица, то есть о, ваши тайные отношения это, да? И вот вам предлагается выйти, закончить эти тайные отношения, то есть десяточку вашу чаш и превратить эти тайные отношения, вашу мечту, да, по карте звезда, в настоящие отношения, проявить их, то есть для многих из вас это новый уровень выхода именно в ту жизнь, которую вы бы хотели. Здесь я долго говорить не буду, здесь все понятно, потому что эти карты под этими стоят. Здесь понятно, что для многих из вас ваша боль, ваша нереализованность любви зависела от скованности, да, восьмерка вашей мечей, дьявол, леса, от скованности в отношениях невозможности быть с тем или иным человеком, потому что вы находились в других отношениях серьезных, но мечтали о чем-то новом, о чем-то другом, что вы для себя давно определили. Это для тех, кого это касалось. Следующие карты я беру три. Смотрим. Опять-таки карта Солнца, ребят. Уже здесь три карты Солнца на этом раскладе. Карта Возрождения, Верховный суд и карта Лабиринта. Ну что ж, для многих из вас этим солнцем да, является ваша гармония в том, что вы возвращаетесь друг к другу, вы нашли друг друга уже во второй раз. Первый раз это было, видать, у вас ранее, вы эти отношения как-то либо на паузу поставили, либо... В принципе, разругались по десятке, по десятке мечей. Да? Вам предлагается вернуться к этим отношениям. Вот видите, солнце. Зажечь это солнце, звезды уже со знаком десятки чаш. Что такое десятка чаш? Это максимальное количество проявлений любви это уже такой серьезный уровень, когда оба партнера стремятся к созданию союза, то есть они не просто встречаются, как мужчина с женщиной не просто напитываются друг другом, да, по королю кубков и карты луна. Кстати, здесь вот под картой луны был мужчина, да, именно такой вечерний мужчина, который действительно напитывается этим сладостным чувством. Здесь у нас три карты солнца, именно почему? Да, потому что Самое важное для вас в вашей судьбе, в вашем переходе, да, в вашем здесь и сейчас, ваш путь, о котором говорили, по пути. Вот ваш путь, здесь уже три карты, которые указывают вам, как система координант, ну, как бы ваш компас, что ли. Вот ваше солнце, и оно горит для вас. И по карте Верховного Суда я могу сказать, что те силы, которые нас держат здесь на земле, они за вас, они видят вашу любовь, ваш страстный порыв друг к другу и радуются, что, собственно, вы человек, который умеете мечтать, потому что карта звезды выходит на человека с десяткой кубков, да, который ценит в этой жизни любовь, который не просто потребитель, да, а человек, который живет более духовным планом. Я поздравляю зрителей, которые сейчас у меня на раскладе, именно с тем, что они пришли к пониманию духовности, может быть, интуитивно, может быть, сами того не заметили. Но ребята, которые здесь сейчас на этом столе чувствуют со мной, я их представляю себе как более умных можно сказать, зрителей, более умных собеседников, которые, которым мне хотелось бы подарить эту частичку э, расклада. Для чего? Для того, чтобы уверить их, что они идут в правильном направлении, и дальше их ждет солнце, успех. Карта солнца – это самая лучшая карта. И в Таро, скажем так, в Ленорман здесь несколько таких удивительных карт. Карта рыбы, карта солнца, карта дом. Но если говорить о Таро, то, пожалуй, это карта солнца. Это карта такого безудержного какого-то стремления к счастью, когда человек, не обладающий даже, может быть, какой-то знаете, как у нас люди говорят, там судьба такая, судьбу вы вершите сами, а карты вам показывают, собственно, направление, в котором вы двигаетесь. Вот здесь я могу сказать по первому варианту, ребята, которые двигаются в этом направлении, они двигаются верно. Ну и здесь у нас а, дальше идет Паш-Чаш, Шестерка Кубков и Карта-Книга. Карта-Книга говорит о судьбе вашей, говорит о том, что у вас пока а, эти... эти так бы, то, ну как бы те отношения, которые вы здесь загадали, они стоят на паузе и, возможно, в самом начале, в самом, как бы, как вам сказать, паш-чаш, Это такой человек на чувственном уровне, который пока не вкусил а, вот этого райского наслаждения, что ли. Так как это карты наслаждений, да, магия наслаждений. Для многих из вас проиграется, что это прошлые отношения, но вы их не смогли прожить как чувственный опыт. Возможно, в этом эти три карты. И шестерка кубков говорит вам о том, что в книге вашей судьбы как бы уже записано, что эти отношения для вас были когда-то ключевыми. И шестерка кубков, кстати, говорит еще и о том, что вы себя обделили на некое, некое количество времени, у кого оно какое, да? кто тут на паузе, кто в конфликтах, обделили подарками судьбы, как бы, вот это Этими, да, собственно говоря, ваши отношения, они не реализовывались, вы себе обделили, обокрали, не знаю, как еще сказать, вы поэтому тут немного даже ревнуетесь, такой ревностный мужчина пишет письма и рвет их, то есть человек, который хотел, но не мог, хотел, но не смог, хотел, но избегал, хотел, боролся с собой. Здесь вот такой момент проигрывается. И сам себя, кстати, из-за этого и не любит уже, потому что понимает, что что-то важное пропустил. Здесь такой, знаете, момент, что я что-то упустил здесь мужчина ощущает, что, знаете, вот как мы все возвращаемся в детство и понимаем, там было чисто, дорого, светло, здорово. Да, ну сейчас такой стих каламбур. Вот то же самое мужчина чувствует примерно вот эту эмоцию, когда он возвращается в воспоминания об этих отношениях. Понимаете, да, насколько здесь ревностная позиция, кстати, еще и потому, что над этими картами стоит вот эта ситуация с дьяволом. Скорее всего, я же говорю, была измена и какие-то косяки, и, и там ваша ревность тоже, естественно, проигрывается. Давайте посмотрим остальные три карты, да, здесь, да, совершенно верно, здесь очень такая карта не очень хорошая, то, то вот, понимаете, только что сказала и взяла эти карты. Тройка мечей, старший аркан, маг и женщина, главная женщина ваша. Вот она, она получила тройку мечей в сердце. Это очень плохая карта. Она получила от вас... Э, давление в виде больного сердца, в виде страдания от того, что вы не вместе, от того, что вы либо предали когда-то, либо потеряли ее из виды, либо, может быть, даже высказали что-то, знаете, как зазря, и она приняла это на личный счет, и у вас был, была эта проблемка, к сожалению, да. Я вам советую, как человек, да, по-человечески поговорить с этим человеком, потому что здесь у женщины большая боль. Вы просто даже поговорить можете... Потому что на самом деле, судя по тому, что над этими картами рыцарь чаш, женщина имеет к вам чувство, несмотря на эту дикую боль. У многих здесь проиграются магические воздействия. Кто-то делал на вашу женщину магию. К сожалению, у многих это проиграется. Я не люблю эту тему раскрывать в раскладах. Я считаю, что это. Ну, так как это общий расклад, понятно, что он выходит, эта карта. Но если бы это был личный расклад, здесь было бы уже. Ну как бы резон об этом говорить. Сейчас я просто говорю, да, какой-то процент здесь был магического воздействия негативного на вашу женщину. Она пострадала. Но больше всего здесь женщин проиграется те женщины, которые несправедливо обидела вот эта ситуация с вашим отсутствием либо с вашим проявлением какой-то силы, давления, непонимания, ухода, прихода. Может быть, вы дали понять, что вам интересны другие отношения. Женщина очень сильно получила как бы от вас такой, знаете, заряд разбитости какой-то, такой внутренней, То есть она почувствовала вот эту грань одиночества, где она поняла, что она себе, возможно, и мужчина, и женщина. Знаете, вот такой момент, она раздвоилась. То есть она в сердце вас не выкинула, судя по вот этим верхним картам, да, рысая чаш, Она вас не выкинула. Любовь она пыталась... Пыталась ваш, вас забыть, здесь такой момент, я чувствую, но в большей степени она пыталась вытащить себя из этого. Почему? Потому что э, по отношению к ней, по отношению к ней, вот она смотрит на карту книга да, в этом раскладе. Она считает, что это несправедливо по отношению к ней, но это уже никуда ну, как бы не уйдешь от этого. и свою жизнь она не вытирает, то есть она не хочет забывать что-то хорошее, что было у вас, несмотря на ваш поступок. Поэтому я и говорю, что есть какой-то, знаете, моральный такой аспект, что вам нужно обязательно поговорить с этим человеком и выяснить какие-то моменты, возможно, Успокоить ее сердце, потому что у нее сейчас сердце ну, не очень спокойно. И давайте посмотрим завершающие три карты для первого варианта. Сейчас я их открою. Ну что ж, <рекраснейшие> прекраснейшие карты. Здесь выходите, вы, молодой человек, вы смотрите на свою любимую женщину вот рядышком, да, она. То есть вы с ней связки. Вам не просто по пути три карты Солнца, вы уже идете, вы друг друг без друга пока, да. Вы тут э, проигрываетесь в, та, в старшем аркане по 78 дверей карта отшельник. Э, два отшельника, два такие бродяги по жизни в чувственном плане, да, я имею в виду. Вы не бродяжните видите? а вы бродяги, сердечные бродяги с ранеными сердцами. Потому что в данном случае я понимаю, что мужчина тоже ну как бы от своего поступка да, получил как бы некий отзвук, что ли, да, того, что ну он сам себе тоже это больно сделал. Я теперь уже понимаю. И вас ждет встреча. Опять-таки финальная карта встречи. Представляете? Тройка чаш. Причем встреча удивительная. Слияние ваше. По магии наслаждения эта карта имеет э, потрясающую структуру. Она светится каким-то упоением, что ли, от вашей близости. Вас ожидает близостный план, который уберет этого отшельника раз и навсегда. А почему вы отшельники? Не потому, что вы живете там в глуши, и вас там никто не видит. Вы не егерь, нет. Вы человек, который никого, никого не пускает в свое сердце. Да, вы можете распахнуть дверь э, друзьям, попить с ними чаю, там, не знаю, съездить куда-то там на рыбалку. Ну, я образно, да. Но вы не распахиваете им своего вот этого качественного уровня сердца. И единственный человек, который вам был нужен, и нужен до сих пор, судя по этим картам, которые выпали в финале первого варианта, это вот эта вот женщина с розой, да. Вы тут тоже с розой. Вы действительно друг без друга отшельники, вы дошли друг друга в том, что друг друга настолько поняли, прочувствовали по тройке чаш магии наслаждений, понимаете, что это отшельничество, оно для вас ну, это глупость полная, это, грубо говоря, не знаю, знаете, это похоже с чем? Вот я сейчас пытаюсь понять. Вот есть люди, которые им предлагают судьба куда-то съездить, предлагает судьба, не знаю, какие-то новые перспективы, новые какие-то видения ситуации. А они закрываются в своей комнате и проигрывают одну и ту же пластинку, там, не знаю, там... Ну, я не знаю даже, как это объяснить. Ну, не хотят не слышать, не видеть ничего и никого. Вот, вот в этом отшельничество. вы не хотите понять, что вам стоит просто вот немного поменять ракурс восприятия вашей действительности и вы избавитесь от внутренней тюрьмы в этой карте ваша внутренняя тюрьма причем она чувственная потому что тройка чаш важно в вашем то сердце молодой человек я уже так обращаюсь личностно потому что каждый из вас смотрит мое видео наедине с собой вот в вашем сердце тройка чаш понимаете вы очень хотите близости, вы очень хотите раскрыться в этих отношениях, а в уме у вас отшельник. Это же у нас умственный план, да? Ментальный план. То есть вы такой человек, который боится раскрыться. И вот пока вы себе не разрешите это, не поймете, что самое главное для вас все-таки реализовать себя через другого, отнош... через другого человека, через отношения. Вы сами себя не, не можете реализовать. Вы же пробовали много лет, правда? Правда? Но это же невозможно. Реализовать себя можно только в отношениях. Но в отношениях не простых, а в тех отношениях, где вы слышите друг друга. Если вы друг друга не слышите, если вы живете просто потому, что так удобно и так вот выгодно, это не реализация. Реализация, когда вы понимаете, что вы здесь и сейчас живете, когда вы чувствуете, что ваша жизнь, она как цветок, она имеет как вам сказать, сладостный вот этот вот отзвук удовольствия, что ли. А потом уже из этого цветка образуются там семена, плоды. Собственно, ваши подарки вашего вашего реализационного плана в виде там не знаю той же там серебряной золотой свадьбы понимаете но сначала нужно иметь смелость открыться потому что если вы не открываетесь отношениям то конечно же человек напротив вас да в данном случае женщина она все это видит потому что она то вам пытается как бы показать, что я, я вот открыта, а ты не открываешься. И, возможно, в этом был ваш конфликт, что вы не готовы были на тот момент, вот да, первый вариант, который меня сейчас смотрел, вы не готовы были на тот момент взаимодействия в вашем прошлом открыться, у вас были, может быть, неудачные отношения до этого, да, вы считали, что этот человек примерно с такими же характеристиками и боялись уже как бы вступить в одни и те же да ну, грубо, на одни и те же грабли да, наступить, и не давали себе возможности проявления. Сейчас, я думаю, вы, если глубоко и достаточно серьезно прослушали этот первый вариант, я думаю, вы поняли, насколько это было важно на тот момент, поверить в то, что каждый человек – это другой человек, и повторение в данном случае тех ошибок, что были у вас, но это глупо так думать, потому что э, зачем тогда вообще жить, если все время думать, что завтра будет так же, как вчера. Правда? Ведь мы все хотим чего-то большего, чем просто то, что мы уже видели. Скажем так, первый вариант был потрясающий. Я могу сказать, что э, этот прогноз для вас э, просто волшебный. Я за вас очень рада, те ребята, которые загадывали в первом варианте. Возможно, я не знаю, какой сейчас будет второй вариант, но я, в принципе, хочу сказать, есть зрители у меня, которые смотрят давно расклады мои, они обладают уже интуицией. И они потом пишут в комментариях: что спасибо, я четко вот загадал тот вариант, он проигрался. Я за вас очень радуюсь. Вот сейчас объясню почему. Потому что вы обладаете интуицией. Это очень. Очень важно в отношениях в вашей жизни верьте себе верьте своему сердцу не логике а именно сердцу вот сейчас все возможно кто загадывает второй же вариант и возможно он будет не ваш по раскладу опять-таки не знаю какой вариант выйдет да какие карты выйдут. А, возможно, у вас пока интуиция, ну, бывает же такое, что на стадии начинания, и вы просто ее развиваете, смотрите больше раскладов, и в любом случае она у вас, у каждого человека она может развиться. У каждого обладает, конечно, степенью развития, это понятно, да, это как бы дар такой, но то, что она у вас разовьется, это 100%. Поэтому бывают такие случаи, когда люди, ну, не чувствуют свои варианты. У меня таких зрителей мало, которые не чувствуют, но все-таки если вы новичок в этом, то пытайтесь все-таки смотреть, вообще лучше смотреть все видео от начала до конца. И когда вы смотрите все видео, вы уже понимаете, ваша интуиция развита или нет. В общем, об этом я хотела сказать. Ну что, давайте смотреть второй вариант. Я выкладываю вариант номер два. По пути ли вам в следующем сезоне, в следующей эре что у вас будет дальше? Хм, Наоборот, у нас пятерочка кубков. Здесь человек хочет с прошлым оставить его в прошлом. Это вот прямо его стремление на данный момент. Тот человек, который меня сейчас смотрит. Я очень рада увидеть такую позицию. По причине, скорее всего, неудавшегося чего-то, ну, тоски какой-то, да, эти отношения, в которых он сейчас находится, возможно, или там те проекты, которые он сейчас делает, да, рабочие моменты, они ему не нравятся, да, они доставляют ему печаль, грусть, тоску, скованность. Вот в этот момент меня смотрит человек, который очень расстроен не обязательно это любовный план здесь можно любые планы загадывать да, я еще раз повторюсь так по пути ли вам Давайте смотреть на магии наслаждений прекрасно. Наоборот, у нас четверка кубков, совершенно верно. Кстати, как и в первом варианте, четверка кубков здесь была карта. Человек находится в еще каких-то отношениях, где ему, ну опять-таки, кубки, да, не кубки выходят. Какая-то есть в чувствах неудовлетворенность, нереализованность, нереализованность которая мешает получить от, от жизни удовольствие. Вы застопорились в какой-то энергии, которая вам не свойственна. Вы хотите уйти от этой энергетики, она вас депрессует. Карта как бы депрессии в том, что вы, в чем вы сейчас находитесь, вы хоч, хотите это изменить. Я думаю, я сейчас более подробно объяснила, кто меня сейчас смотрит во втором варианте. Да? Докладываю карту Ленорман На свой расклад выкладываю. Так, сейчас будем с вами смотреть. Есть карта гора. Здесь было пройдено очень много препятствий в отношениях, которые были до этого. Ну, то есть в этом году, вот, где вы находились, в каких вы отношениях находились, либо в каких вы находились в моментах рабочих, там не знаю, в каких-то деловых соглашениях. У вас были одни какие-то стопоры, одни какие-то преграды, проблемы. Люди вам попадались неугомонные какие-то, с которыми невозможно было создать ничего конструктивного. Ну, как бы не было конструктива, не было ощущения себя в этом пространстве, как я есть, я могу, я что-то обозначаю какие-то рубежи, куда-то иду. Вот от этого момента у вас не было. Вы очень соскучились по э, моменту, когда вы были в силе, когда у вас все получалось. То есть этот год, который был 2020, вот это вот начальное вступительное слово, если вы не смотрели, посмотрите его, оно для вас было со знаком минус. Вы видели только минусы в этом. Вы не видели а для себя ничего хорошего. Вот такой, вари... вот такой мужчина или такая женщина сейчас меня смотрит, эти отношения, да? Вот, совершенно верно. Смотрите, карта башни, разрушение всего, что, что только было в прошлом. Карта четверки мечей. Это ваша апатия, ваша жуткая депрессия. Я лег, сложил эти четыре меча, три повесил над головой, один положил вот так себе на грудь и лежу, смотрю, плюю в потолок и жду какой-то маны небесной. Это ваше состояние на сегодняшнюю секунду. По карте Ленорман здесь карта Лупа. Я судорожно... Ищу вот то, на что вы загадали сейчас. Допустим, вы загадали на новые отношения с другой женщиной. Я сейчас ее рассматриваю под микроскопом и понимаю, как же она там была права или как же я был тогда неправ, или как же я бы хотел, чтобы вот это вот все, вот это вот все, надо было, ну, там, не знаю, либо выбор сделать раньше, либо надо было, не знаю, переформировать свою жизненную какую-то траекторию в другое русло. Но я хочу разрушить все, что было в прошлом. Сейчас у меня апатия, депрессия, и я смотрю пристально на вот это вот то, что я сейчас загадал и думают, таки по пути нам или нет. Вот давайте смотреть дальше. Я вас поняла, молодые люди. На самом деле, вот в данном случае карта башни Старший Аркан, она считается второй самой сложной, самой, как бы, ну, со знаком извините, там, разрушение да. В данном случае святерка мечей – это неплохой, можно сказать, союз. Почему? Потому что она показывает глубину ваших переживаний. Она не показывает, что у вас там со здоровьем уже кранты, да, как бы, да. Она показывает, что вы настолько глубоко копнули свое подсознание, Понимаете, вот по карте Лупа Ленорман в связке, что вы уже понимаете прекрасно, что вы вот эти преграды, которые вышли наоборот, пятерка кубков, четверка чаш, эти преграды, собственно, не давали вам жить, дышать. Кстати, под, под преградой женщины вечерние. Смотрите, в прошлом первом варианте было, был мужчина, а здесь женщина. Эти преграды не давали вам доступа к этой удивительной, красивой незнакомки для кого-то, для кого-то уже знакомой женщины, может быть, любимой женщины. Сейчас мы посмотрим, кем она вам тут приходится. Да. В первом варианте это были любимые, ну, любимая женщина. Здесь мы пока пока не понимаю. Но вот в данном случае преграды были по отношению к ней именно потому, что вы находились в ваших вот этих вот четверках мечей, бездействие, И вы разрушаете это сейчас. Вот прямо сейчас, когда вы с смотрите, либо будете разрушать вот буквально вот на днях. Почему? Потому что здесь очень сильный старший аркан выпадает сразу же в первом же треплете Ваша преграда с ней в том, что вы неправильно действовали по жизни. Вы не давали развитию ваших же способностей, ваших же чувств, ваших отношений. Смотрите, просто потрясающие Все, кто любят старого расклады и смотрят мой канал, сейчас просто удивят. Смотрите, двойка пентаклей, опять эта карта ныряния в отношения, туз чаш, который был в первом варианте, и карта орхидеи. Вы верны были всегда этим отношениям с этой женщиной. Это ваша любовь большая, туз чаш выходит. И вы хотите нырнуть в эти отношения с головой. И более того, ваша самая большая страстное желание сейчас на данный момент, вот по вот этой карте преград, чтобы эта женщина захотела нырнуть с вами в это озеро, да, или там бассейн, ну, тут бассейн, а у вас уже там свое, море любви, чаши любви, нырнуть с вами туда, вот с головой, ваша это вот мечта. По карте орхидеи такая эротическая карта в Ленорман, она в то же время показывает вашу верность, ваше желание, быть с этим человеком всегда, ну, как бы клятва навсегда, знаете, вот что-то в этой карте такое есть, она как бы показывает о том, что вы настолько лелеете эти чувства внутри себя, что даже не даете, как вам сказать, не даете вырваться им наружу, вы настолько глубоко их запечатали по этой карте гора, что вам иногда сложно, сложно находиться самим собой в каких-то ситуациях, потому что рядом нет этого человека. И более того, он от вас далеко, очень далек. Следующие карты, четверка жезлов. Потрясающая всемирная карта Королева Пентаклей и карта свиданий. Ну что ж, ваше страстное желание создать с этой королевой Пентаклей самой ценной женщиной в вашей жизни малая императрица Королева Пентакли. Здесь, на магии наслаждений, мужчина преклонился перед такой ножкой оголенной этой королевы, потому что он очень соскучился и очень. Ну, чувствительно к ней привязан. да, Вот такая вибрация от этой карты. Четверка Жезлов – это карта вашего домашнего уюта. Вот этой вот новогодней елочки. Видите, здесь такой дворик, красивое окно. И в ней семейная чита с елочкой встречает Новый год. Понимаете, идет снег за порогом. Потрясающе изобразил художник Четверку Жезлов. Это, в принципе, и есть Четверка Жезлов. Вы не хотите просто интимных отношений, вы не хотите просто быть, не знаю, любовниками. У вас давно с этой женщиной страстное такое желание завести именно именно ваш вот какой-то кусочек да, чего-то такого счастливого, в пространстве холода, да, для того, чтобы греться, всю жизнь греться у этого очага. Вот, вот именно эту энергию я сейчас э, испытала, взяв в руки эти три карты. И вот карта свидания, как и в первом варианте, говорит о том, что вы уже мечтаете и двигаетесь в этом направлении. Давайте посмотрим, что карты показывают далее. Ну что ж, прекрасная карта «Десятка Пентаклей». У вас удастся построить это пространство, да, вот то, о чем я говорила. Это карта вашего дома. Ну, а рядышком «Восьмерка Пентаклей» она говорит о чем? Да, о том, что вы уже работаете над этим. Вы работаете не просто планы выстраиваете, вы уже как будто бы там. Многие из вас двигаются в этом направлении, чувствую. Многие из вас налаживают связи. Многие из вас хотят до Нового года соединиться и встретить этот Новый год вместе. Вот такая вибрация этой чувственной восьмерки пентаклей. Но я могу сказать, судя по карте Ленормана, опять-таки игровые кости, да? она в первом варианте тоже выходила. Здесь женщина долго ждала вашего какого-то выбора, и немножечко она, ну, знаете как, сказать досадует, обижена. Это слишком просто сказать. Она хотела бы, чтобы вы ее уверили в том, что вам можно доверять. Больше по этой позиции я ничего говорить не буду. Я бы хотела вселить в вас уверенность, что «Десятка Пентаклей» не просто ваша мечта, как и «Четверка Жезлов». И как это свидание с королевой пентаклей, да? Я считаю, что это и есть ваше будущее, над которым нужно немножко больше поработать, чем вы работали до этого. Правда же, ребят? Давайте смотреть следующие три карты. Очень красивые карты по вибрации. Прекрасные карты. Двойка кубков. Это лучшая карта малого аркана Таро. Она очень благостна. У меня есть очень много видео, пожалуй, видео 5 об этой карте. Я очень много сил потратила для того, чтобы показать вам, насколько важна эта двойка кубков в сердце. Двойка кубков – это обмен вашими сердцами. Вот наш запрос по пути ли вам? Да вы уже обменялись кубками. Да, вас это ждет в будущем, но на энергоплане – на энергоплане предсказания, вы уже обменялись этими кубками. Почему сейчас вы не вместе? Потому что между вами повисло молчание. Вам закрыли эти дороги. И закрыли дороги девятка жезлов ваши, ну, знаете, ваши нежелания слышать друг друга, то, что я говорила. Здесь, скорее всего, один из партнеров что-то, ну, как бы показывал немного не в том направлении, уводил отношения, и второй партнер закрылся. Закрылся, но это молчание, которое над вами нависло, на самом деле обман, это иллюзия. Потому что над вами сейчас вот в данный момент времени стоит двойка кубков. Что такое молчание в Ленорман? Это карта еще и страхов. Люди иногда молчат могу вам сказать: по опять-таки, по многим по большому опыту личностных предсказаний, личных предсказаний, я могу сказать, что э, люди очень часто закрываются от страхов, им кажется, что тот или иной партнер, э, ну как вам сказать, э, знаете, вот э, в обществе. Как же вам объяснить? В обществе доступно сейчас понимание того, что многие вещи ушли с позиции святости. Да? Раньше люди не смеялись над чувствами друг друга. Раньше это было ну, не то, что не модно. Я сейчас говорю, как бы современным языком этого нового поколения, да? а это было, ну, даже это порицалось, это вызывало социальный такое осуждение, что ли. Люди не воспринимали, ну, скажем так, измену как что-то само собой разумеющееся, да как что-то само собой, ну, как бы у всех так, знаете, такая вот фраза, такая избитая. Люди это воспринимали как что-то такое в жизни, ну, как порог такого то, что должно искореняться, да, то есть не проходили мимо, грубо говоря. И здесь, в данный момент времени я вижу, что девятка жезлов в том, что женщина боялась, именно боялась вас любить. Она боялась признаться в своих же чувствах самой себе, потому что она видела несерьезные отношения вот по вот этим игральным костям. Я теперь понимаю, что она считала, что вы легко как это сказать, легко увлекающийся человек, который по четверке чаш, уходит, приходит в отношения, делает женщину зависимой по пятерке кубков наоборот обороте, выставляет какие-то преграды для дальше реализации отношений. Возможно, так как здесь под этими преградами выходит именно карта женщины, возможно, вы женщине не давали уюта, тепла, материального какого-то сопровождения. да, То есть вы не давали, собственно, того, ради чего женщина раскрывается да, в отношениях. Она же не может быть и мужчиной в отношениях, и женщиной. То есть вы как бы не принимали участие, как мужчина с мужской стороны, не давали вот этого вот плана, что да, эти отношения для меня важны. И в этом был ее страх, поэтому она... Эту двойку кубков как бы придерживала в своем сердце. Но так как она здесь выпадает, эта двойка кубков, я могу сказать, что страхи ваши победимы. Да, даже если сейчас я прочитала позицию мужчины, да, не женщины, а мужчины, да, у мужчины были страхи, то вы можете эти страхи убрать и проработать. Давайте смотреть нижний план, что у вас в будущем. Смотрите, верховный желез, тройка чаш и карта мосты. Помните, я вам говорю вот в каждом в своем раскладе, что Вселенная не терпит вариативности. Ребят, сколько же тут карты, я не знаю. Вот здесь вот у нас 78 карт, в этой колоде 78. И а, очень много карт Велина это расширенная колода моя любимая. И вот выходят одни и те же карты, ну они выходят в разных связках, конечно, но очень много карт повторяется с первым раскладом. Что говорит о том, что даже если вы смотрите расклад на одну позицию, Понимаете, это уже доказывает то, что вы все равно там присутствуете, но немножко будет для вас другая трактовка. И грамотный специалист, он всегда э, расскажет несколько вариантов трактовок для этого, для этого случая, для этого случая. Ну, если это онлайн расклад. Если личный расклад, понятно, что это будет один вариант. Так вот, верховный жрец – это человек, который соединяет вашу судьбы Смотрите, как здесь говорят с нами верховные силы, что ваш мост уже существует. Помните, как в первом варианте по «попутили», да, вот ваш мостик, верховный жрец, он его уже для вас создал. Вот он стоит. Видите, таким вот смотрит. А, здесь такая Римская площадь изображена. Он палец перст твой поднял вверх и говорит, вот ваш путь. И тройка кубков. следующий тоже карта с первого варианта. У вас будет эта встреча. Понимаете? Карта встречи в Полинорман тоже повторилась. Вот она ваша встреча, ребят. Вот она, у вас две встречи. То есть два раза уже ваш, э, ваш как бы внутренний план, внутренний запрос на друг друга, верховные силы, они видят это, они чувствуют вашу любовь по двойке кубков. Здесь во втором варианте и туз-чаш, и, туз -чаш, и э, двойка кубков. Здесь настоящая любовь, которая прошла через очень много препятствий здесь. Карта гора, пятерка кубков, я уже говорила. Здесь любовь, которая прошла и огонь, и воду, и медные трубы, понимаете? И вам очень много людей мешало в реализации вашей любви. Я тоже это уже проговаривала. Так, так все-таки Верховный Жрец вас соединяет. Вот ваш мостик, и вот ваша встреча. Близостная встреча, которая вас перевернет. Ваши установки на чувственном плане даже. Вы, возможно, не испытывали тех эмоций, в близостном плане с другими людьми до этого даже если у вас было очень много отношений то есть вот такой момент здесь я чувствую дальше что мы открываем карта плетки четверка пентаклей тройка пентаклей вы будете выстраивать этот мостик тоже помогать друг дружке почему потому что вы вдвоем видите ценность друг друга по четверке пентаклей чувственный план по к карте плетки, я могу сказать, здесь собрались очень сексуальные партнеры, которые друг другу безумно подходят именно в сексуальном плане. Так как над ними стоит карта орхидеи, уже говорил, это ваша сексуальность. Здесь сами партнеры очень красивые люди, они страстные, понимаете, они воспринимают этот мир как вот что-то такое, знаете, они этой они увлекаются искусством, возможно, имеет какое-то отношение к искусству, потому что карта плетки еще и карта работы. То есть, возможно, эти люди занимаются одним делом. Возможно, эти люди друг друга видят каких-то, ну, знаете, вот вы настолько поглощены, что по тройке Пентаклей вот человек здесь эту дверь сооружает, дверь друг к другу, да, помните, попутили. Он хочет открыть эту дверь, он, он уже нашел ключик, он хочет наконец-то открыть эту дверь и соединиться с этим человеком по четверке Пентаклей. Он хочет прочувствовать здесь и сейчас то, что к этому он шел очень-очень долго. Видите, гора, какая огромная гора была между вами. И вот сейчас вы видите на этой карте именно вершину горы. Вам осталось совсем немного. Гора, кстати, здесь такая скальная. То есть вы прошли э, огромный километраж друг без друга. И вот эта скала, она вас соединит, и вы будете на вершине, не только удовольствия, на вершине вашего восприятия жизни. Понимаете, вы покорите Эверест своей души, вы наконец-то поймете, кто я такой, зачем я пришел в этот мир» через кого я воплотился, кем я себя почувствовал. Это касается мужчины и женщины. Следующие карты я беру. Опять-таки отшельник. Мужчина-отшельник, выходит Полинорман. Видите, опять отшельник, опять те же позиции. И девятка мечей, он сидит в тюрьме. Тут даже клетка показана, нарисована клетка, ментальная клетка отшельника. Помните, в первом варианте я рассказывала, что отшельник в чем? Что вы закрылись и сидите в тюрьме. Вот во втором варианте карты прям вот воочию показывает, что такое тюрьма и почему мужчина там сидит. Вот этот мужчина, который выходил в прошлом раскладе на первый вариант. Ну что тут, повторение, если, если вам не сложно промотайте первый вариант, посмотрите, потому что повторять одно и то же не хотелось бы, давайте смотреть дальше. Следующие карты, ключик, помните, говорила, вы этот ключик уже нашли, Полинорман выходит ключ, восьмерка жезлов, восьмерка жезлов, ваша упоительная страсть, это карта интернет-сообщений, это карта скорости, это карта помощи высших сил, это карта того, что вы уже на связи. Вам не то что по пути, вы уже двигаетесь в одном направлении. И карта умеренность старший аркан, волшебство в вашем в вашей ситуации присутствует. Я могу сказать, что вы действительно сохранили несохранимое, да, вот то, что происходит сейчас. Помните, в начале видео я говорила, что происходит сейчас с людьми, когда они разувериваются в своих идеалах, в своих каких-то верах в, в жизнь, да, вот вы все-таки это сохранили друг в друге. Вы реально чувствуете, что ваше спасение, ваша жизнь, ваша.. Будущее находится в связке с этим человеком. Я вас поздравляю, прекрасные карты у второго варианта. И заканчиваю свой прогноз для второго варианта следующими картами. Ребят, «Десятка мечей» опять-таки отсыл к первому варианту. Карта «Иерофант». Здесь она уже двойная. «Двойная помощь высших сил». Почему она здесь двойная? И карта «Рыбы». Лучшая карта Ленорман наряду с Солнцем и наряду с картой Дом – это ваши чувства. Высшие силы в двойном, в двойном порыве хотят восстановить ваши отношения. Ваши отношения по десятке мечей были прерваны были прерваны самым гнусным, недопустимым образом. Не буду вдаваться, опять-таки, в гадание Таро. Я не буду вдаваться для онлайн Таро, в какие именно причины были. Но они были несправедливыми для вас. Именно поэтому уже два Аэрофанта... Мне никогда не выходило в одном раскладе два, две карты старшего Аркана и аэрофант. Сегодня у меня, видите, вот такое произошло на ваших же глазах. Это говорит о том, что два раза вас судьба соединяла на уровне высшего плана. По задумке Эрофанта Небес, вы не просто друг для друга, ваши чувства, они выстояли какие-то невероятные э, преграды, которые просто так даже людей сламывают. Я уж не говорю о чувствах. Вот вы это выстояли, более того, вы не просто выстояли, вы стали еще больше друг друга любить. Почему? Потому что, опять-таки, повторюсь, карта умеренность, да? вы нашли друг в друге вот этот вот фокус, и вы его держите. Вы нашли вот эту восьмерочку жезлов путь друг к другу. Если мы спрашиваем, пути ли, то во втором варианте люди уже нашли этот путь друг к другу, понимаете? Им осталось только дойти вот этот скальный кусочек вот этой горы и встретиться на вершине. У вас не просто мост, у вас вершина чего-то там огромного, которое вы сами себе поставили, планку эту, вы до нее в принципе уже добрались. Вы нашли этот ключ друг к другу. Я вас поздравляю. Вы нашли то, что другим людям не под силу, потому что, скорее всего, здесь во втором варианте, здесь меня смотрели, ну, скажем, мужчина смотрел не просто умный, не просто по девятке мечей, вот он мужчина, тройки пентаклей, две карты аэрофант на него вышло. Здесь смотрел человек непростой, человек, который оплатает некой мудростью, мудростью души. Здесь человек очень сильный. сильный понимаете, здесь дело не в бицепсах, здесь дело в, в том, что он воин такой, ну не знаю, как вам объяснить. Он, дело не в оружии вообще, не в этом. Дело в том, что он настолько крепен в своем нутре, в своем стержне, что его ничего не сломало. Вот это меня потрясло. И он сейчас сам себе устраивает эту башню. Для чего? Для того, чтобы выстроить вот эту вот туз-чаш и карта орхидея, да? двойка кубков, то, о чем я говорила. И самое главное для этого человека сейчас, вот в этой карте, вот этот мужчина, и карта рыбы, вот для него это, хотя казалось бы, да, чувственный план, но вот этот мостик, он у него уже давно, он по нему давно уже идет но слишком много препятствий, слишком много... Э, у кого-то здесь проиграется третьих лиц, у кого-то проиграется э, какие-то моменты финансового плана. Не важно. Важно то, что вашу десятку мечей аннулирует два аэрофанта, ребят. Это вы приобретаете уже более такие свойства человека, который сам решает что у него будет в будущем? Не смотрит расклады, да, и как бы думает, а что там дальше? А он сам для себя решает. Вот такой здесь человек загадывал, да, в большем количестве человек сильный, который понимает, что здесь важна его проявленность, здесь важна его даже, может быть, эгоистическая какая-то идея, да, которая решит. Вот это вот прохождение через вот эту гору, гору препятствий, выстроены. Опять-таки, понимаете, здесь явно показано, что человек пентакливый, человек, который надежен, который не шалтай болтай грубо говоря, который не, не расфуфыкивал свою жизнь направо-налево, соблюдал какие-то законы, соблюдал э, по десятке пентаклей, накапливал ресурсы свои, в том числе денежные, но все равно ему были выстроены преграды, и, возможно, были потери по карте, башня. Почему он и находился в четверке мечей в депрессиях, что он что-то потерял, э, незаконным образом у него отобрали, да, он искал кто, что, чего, куда. Наконец-то врубился. Да? Вот такой момент здесь есть. И понял, где что неправильно было сделано. Вот во втором варианте человек дошел очень далеко и глубоко в осознании своей жизни. С чем я вас и поздравляю, ребята, которые смотрели второй вариант. У вас впереди по двум иерофантам только счастье. Это и денежный план, потому что рыбы это денежный план. Еще раз повторюсь Ленорман. И план отношений, смотря кто что здесь загадывал да? ну что ж, я была очень рада увидеть с вами эту всю красоту я впервые сделала такой очень сложный расклад он даже энергетический, ребят, очень сложный Правда, поверьте. Я понимаю, что вы не торологи, но поверьте, что после раскладов нужно долго даже восстанавливаться. И я могу сказать, что второй вариант здесь был очень сильный человек и очень успешный человек в будущем. Ну, а первый вариант был просто прекрасен и, я бы сказала, очень даже... Там была любовная энергетика сумасшедшая. Ну что ж, здесь она тоже присутствовала, но здесь личность самого мужчины была раскрыта картами очень сильно. Я вам желаю счастья, я вам желаю света, я желаю вам получать от жизни все, что вы бы хотели. И когда вы отдаете хорошее, сразу же, чтобы приходило именно хорошее в вашу жизнь. Именно такого пожелания, вот, знаете, пожелание не просто, вот, знаете, как вот, не просто слова, а чтобы вы реально чувствовали, что я сегодня в своей силе. И эта сила дает мне уверенность в том, кто я, что я и что будет со мной завтра. Вот такого будущего, я для вас желаю. А по пути ли вам с вашими любимыми женщинами или партнерами, мы сейчас с вами посмотрели. Ну что ж, до новых встреч. Жду вашей обратной связи, как всегда. Пока.